То есть, это получается, чтобы зарабатывать деньги, нужно просто стримить в ТикТоке. И получается, чтобы вывести деньги из ТикТока, вам не нужно монетизация, получается. И всем здорово, с вами Виталий Волк. И сегодня в этом видео я расскажу вам, как правильно подключить кошелек, и как правильно заработать первые деньги с ТикТока, и как правильно их вывести, чтобы ну, это все было без монетизации. Вот. Начнем с того, что как минимум в ТикТоке есть такое понятие как стримы, все знают, что на стримах можно заработать подарки, алмазики и так дальше, но знали ли все, что, что эти алмазы конвертируются автоматически тебе в деньги и тем самым ты получаешь за 100 алмазов и получается, что 200 алмазов это 1 доллар, вот. это буквально тебе 2 короны, тебе кто-то отправит на стриме и ты получается все заработал, и ты, получается деньги. И тоже это получается. Это, наверное, получается то, что э, чем больше ты будешь стримить, чем больше тебе будешь дарить подарки, тем больше ты сможешь вывести. Э, совсем верно, это так и звучит, потому что чем больше ты ведешь стримы, чем активнее ты это все делаешь, тем больше людей на тебя подписываются. И тем больше, естественно, у тебя появляется фанатов, э, фанатов, которые могут тебе дарить подарки, тем самым поддерживая тебя, тем самым ты сможешь это все сделать на другие. Э, Привези в деньги, то есть кошелек. Но как это правильно сделать, как это грамотно сделать, как это сделать так, чтобы люди реально захотели на подписаться, реально захотели это все сделать. Все очень просто. Просто снимай, э, сделай трендовые стримы. На данный момент эта ниша это, получается с сундуками связана, на них бешеная активность. То есть, э, я за, за, день, за пару дней набрал около 100 подписчиков, вот. Э, за один день набрал 100 подписчиков, то есть, и вы прямо сейчас можете увидеть мою статистику. Вот она, как выглядит, вот смотрите. Вот подписки. О, смотрите, это, до того, это момент до того, как я не вел стрим, вот. Когда я не вел стрим, смотрите, что дальше происходит. 22 января 7578, хопа! 23 января 7699. Хопа, 24 января 7721. Опять упала но немножечко. И потом опять 7731. И на данный момент у нас 7744. А это значит то, что очень элементарно можно набрать подписчиков, не напрягаясь вообще не переживая о том, что главное следить за трендами, главное это все делать очень вовремя. Если же, конечно, есть желание, есть возможности материально, ты можешь раздавать подарки, ты можешь раздавать сундуки у себя на стримчатке, где будет заходить больше людей. Чем больше людей тебя заходят, чем больше людей тебя лайкают, тем больше у тебя шансов выписать в рекомендации. Как только у тебя набирается 12 тысяч лайков на стриме, как только у тебя более-менее такой актив, 20 60 человек, То ты уже сразу же набираешь. Очень быстро набираешь подписчиков, очень быстро набираешь просмотры, очень быстро поднимаешь активность, потому что смотрите. Вот видос до того, как... Я начал стримы вести, тут немножко потянулось Но, тем не менее, большинство видосов Там 20-20 просмотров 28 просмотров ну, ну, то есть по мизеру, вот а вот что происходит, когда после того, как я начал стримить, его смотрите, 286 просмотров, 226 просмотров, 259 просмотров, 139, сотка, сотка, сотка, то есть э, у тебя минимально будет сотка просмотров и это, ну, это гарантированно. Чем активнее ты будешь вести стримы, тем активнее у тебя будут подписывать, тем книги будут смотреть твой профиль. Запомни, чтобы набрать просмотры, как я это делаю, у меня есть специальная тактика, чтобы набрать просмотры и чтобы выписаться в рекомендациях, хоть чуть-чуть, немножечко в ТикТоке, чтобы она Начало рекламировать твой контент, ты просто заведи стрим, просто выпустил видео, зайди на стрим, сделай стрим, буквально ну на часик, ну на 2 максимум, сделай, чтобы просто у тебя трафик приехал Трафик люди заходили через лайвы, смотрели тебя, через лайвы они переходили на твой профиль, если им понравится, они обязательно на тебя подпишутся. Просто сделать стримы, просто самые обычное делать стримы, тем самым ты будешь поднимать свой разгонять свои алгоритмы, тем самым ты будешь попадаться в тренды. Это все очень просто. Так же самое ты можешь просто запустить самые обычные стримы на... Ну, то есть... Выпустил ролик, вы за запустил стрим, ждешь часик плюс-минус два, у тебя на... идут просмотры, постоянно идут просмотры. Э -э тебе заходят на стрим, некоторые подписываются, некоторые еще смотрят твои ролики. После того, как ты завершаешь стрим, понятное дело, люди смотрят ролики и смотрят, что это такое, что это, кто это, кто это такое, на кого я подписался. Поэтому обязательно, вот такая вот моя тактика, это то, что выпустил ролик, обязательно сделай хотя бы стрим не неважно, насколько на это, ну, э в высокое время, это все не важно. Просто сделай стрим частский, чтобы двое... Э стрим продвинул твой профиль, потому что без стрима будет тяжелее, потому что алгоритмы не поймут, что, ну, типа, кому что редактировать, или рекламировать и распродвигать. Тем самым ты запускаешь стрим, люди к тебе переходят, люди мало того, что поднимают тебе активность, тем самым они еще переходят на твой профиль и тем самым они бустят твои видосы. Они полностью все, ну, могут весь по твой профиль пробустить, если это какие-то фанаты. Так же самое, с помощью стримов ты можешь заработать и теперь мы плавно переходим к второму вопросу да второй вопрос как же заработать на стримах вот такой вот допустим я создал аккаунт допустим туда и сюда не знаю как это заработать все очень просто для того чтобы у тебя открыли стримы если у тебя новый аккаунт тебе нужно как минимум тысячу подписчиков Снимай. Просто просто тупо снимай, активно снимай. Не делай, как я, что там, допустим, снимал. Месяц там потом ушел на два месяца, на перерыв в неактив. Поснимал, потом еще на год ушел в актив Это вообще. Ну, то есть. Все мной ну, говорят, что это не рекомендуется. И как я ранее... Ну, как все говорят, я с всеми согласен. Не рекомендуется, потому что надо хоть что-то выпустить. Хоть что-нибудь выпусти. Выпусти, дит какой-то. Пофигу. Хоть что-нибудь выпусти. Просто, а бы стабильно было. Количество. Ну, типа, количество особо на просмотры не играется. Чем больше видео, тем больше шансов попасть рекомендации, туда-сюда. Это все херня полная, потому что ну, типа, так байтят э, псевдоэксперты какие-то, которые были популярны в итоге люди поняли, что их разводят по полной программе. Это ни в коем случае не работает, я в ТикТоке уже два года Я уже больше двух лет в ТикТоке, я развиваю ТикТок Я тот, тот человек, который получил э, Стриминг стриминг Лайв режим, когда еще только запустили Когда еще только в массы прошел Я уже получил данный стриминг Уже при 500 подписчиков Неважно сколько у тебя подписчиков Если у тебя, допустим, хорошая статистика Если у тебя больше 10 тысяч 20 тысяч лайков Все, у тебя может быть шанс Такой, что тебе просто дадут там при сотке, ну при 400 подписчиков тебе могут дать стримы, то есть дать, дать этот доступ, так же самое и это касается стриминга с игр, вот сейчас вышла новая функция, одно вышла, и сейчас добавили стриминги играм. тоже пробуй, тоже пробуй стримить игры, это тоже тебе даст помощь, Смотри, какой тебе смотрят стримы, но единственное, что ты не видишь, ни экрана, ничего, люди будут слышать, люди будут видеть, что ты стримишь, но ты не сможешь видеть реакцию, поэтому тебе нужно будет второй экран дополнительный, либо с компа открывай стрим, либо, я не знаю, либо с второго телефона, либо с планшета, ну как-то вот так вот оно происходит, поэтому сейчас э, онлайн. Игры можешь, не, можешь стримить напрямую с тиктока то есть это уже сделано. Поэтому вот такие вот дела. И тем самым, чем больше у тебя людей смотрит, тем больше у тебя актива, чем больше у тебя лайков набирается, тем больше у тебя людей залетает, тем больше у тебя шанс большой шанс того, что к тебе залетит какой-то, условно говоря, челик, какой-то спонсор. И будет дарить подарки, а подарки это очень важно. Почему? Потому что подарки это и есть основной источник дохода твой. Почему? Потому что чем больше подарков, тем больше алмазов, тем чем больше алмазов, тем больше у тебя, э, ну, понятное дело, накапливается денег, оно обменивается это все. А значит, что тебе нужно э, набирать людей, бати как-то людей на подарки? Я, да, это странно звучит, но Просто людей напоминать Просто говори что мол, типа, туды-сюды Я вот, допустим, давайте Мне, допустим, вот такие вот подарки Я вам дам сундук, например, допустим Сделаем вот такой вид Тебе дарят подарки, сундук, ты им все. все То есть ты, получается, еще в плюс уходишь Особенно бывает такое, что может залететь человек Который тебе в одну секунду Тебе тупо задонатит, как от доллара Так и до, ну так еще больше, вот, просто людей нужно, людей нужно напоминать, что подписываться Обязательно подписывайтесь, подписывайтесь, подписывайтесь, потому что новое заходят. И как только ты видишь, что заходит, но ну, просто говори: если вы ноги, пожалуйста, подпишитесь на мой кто профиль, чтобы продвигать, чтобы было чаще стримы. Тем самым вы поддерживаете меня, к примеру, это может быть. Либо же вот так, подписывайтесь, если впервые на моем профиле. Не забывайте там на обращение, говоришь, не забывайте подписываться, чтобы не потерять мои стримы увидимся мы с вами в следующих стримах. Вот, чтобы не прощаться совсем, вот, говоришь, что там будут следующие стримы. Вот, нужно обязательно людей как-то цеплять. И потом такой говоришь, а, пока. А... Если что, вы сможете в любом случае посмотреть мои мои видосики, про лайкать, если вам понравилось, прокомментировать, рассказать друзьям, конечно же, меня поддерживать. И если что, можете найти меня в других социальных сетях, тем же самым, ты вы можете свой трафик перекинуть, как на YouTube, так же самое, и на другие свои платформы, на которых вы стримите, там Twitch, не знаю, по барабану. Вот. поэтому так, и. Что такое алмазы? Сразу такой вопрос, я уверен, что многие кто задаст, много кто не знает. Вот. Новенькие особенно алмазы. Что такое алмазы? Это внутренняя валюта. Это внутренняя валюта TikTok, которая обменивается э, на реальную валюту, то есть она конвертируется в реальную валюту в доллары. Вот. Э -э. Какой курс нынче, я высчитал лично сам, никто не говорил, какой курс, но я говорю, какой курс на данный момент э, алмазов в момент записи, э, сколько, что, почем. Смотрите, получается, э, 200, 200 алмазов это 1 доллар, вот. 2000 алмазов это 10 долларов и так дальше, так дальше, так дальше, Вот получается, понимаете, да, к чему я кладу. Uh, uh, и тем более, получается, видите, активно стримы вам дарят. Ну, вам две короны, допустим, подарили, и все. Вы не вырубайте, вы дальше видите, видите, видите, потому что вам могут еще понадарить. Еще могут больше надарить. Чем больше вам дарят, тем больше у вас получается доход. Вот. Введите до конца, пока, пока уже совсем не увидите, что уже человек уже все. Поэтому. Чем больше алмазов, тем больше доход, поэтому мы переходим к третьему вопросу, это же, а как же вывести эти алмазы, как это все перевести, как это привязать правильно карту, а как это все сделать, а как это сделать так, чтобы пришло все правильно, и давайте вам сейчас по полэшкам да, на эти вопрос объясню. Мы заходим, получается, в профиль, вот заходим сюда. Mm -hmm. заходим, заходим в профиль, нажимаем на настройки и Нажимаем кошелек, и вот здесь видим, что у нас есть, допустим, э, Ну вот, у меня уже привязано вот подарки на трансляции. Вот на трансляции, вот, пожалуйста, она вас переходит перекидывает на сайт, и тем самым, вот вы видите, вы можете вывести. Нажимаем Вывести, Оно нам не даст, потому что у нас привязан кошелек. Нажимаем в любом случае вывести. Оно сейчас перекинет на то, что как вы хотите вывести. Сейчас она прогрузит Вот, здесь, видите Счет для вывода Минимальная сумма 2 доллара Вывести все средства, нажимаете, вот, счет для вывода И здесь есть специальная кнопочка Вот, смотрите, вот, специальная кнопочка Добавить, у меня уже есть профиль Вот, нажимаете, открыть Вот, вы нас нажали Добавить Выбирайте либо WebMoney, либо PayPal, если с Украины. Выбирайте свой регион, какой у меня Украина, вот. Я выбрал WebMoney, почему? Потому что у меня PayPal нету. Ну, мне оно ну, доверие особо не, это самое, не дает, вот. Поэтому я не буду его подтверждать, вот. В течение... Средства получ, поступят в течение одного рабочего дня. Могу сразу прийти, вот. Так же самое вы можете добавить... Здесь, к сожалению, нету карты, вот. Лучше, самое лучшее, вы просто добавьте электронную карту, и вы сможете потом через время... Сейчас я выйду, секунду, у меня, блин, опять оно зависло, задолбало. Так. Открыть. Сейчас мы посмотрим, можно ли добавить обычную карту вот. так, PayPal, средства Ну, короче, выбирайте свой регион И у вас, получается, придет код Сейчас я этот код введу Буквально пару секунд и я введу. Вот, допустим, я уже это самое Ввел по код Вас спрашивают инструкции по виду средств Тут сюда, вы нажимаете согласиться, продолжить Обязательно прочитайте Нажимаете подключиться у вас перенаправят на сайт какой-то, чтобы отрегистрироваться. Я тут уже ничего не помню, поэтому я сюда не буду заходить. И все. Секунду. И у вас вот появится вот ваш этот самый, ваш кошелек. В моем моменте это веб-мани, потому что я знаю способ в обмане, как снять с минимальной комиссии. То есть не с обычной комиссии, которая просто, а с минимальной, через дополнительные обменники. Вот. Ну и как вы видите, у меня минимальная сумма 2 доллара. вот. Поэтому будем копить тем самым. Вот. Буквально вот это вот 1,27 доллара, вот эти алмазы. Э, смотрите, сегодня получено 27 алмазов Всего алмаза 255 И вы можете увидеть, вот я нажимаю на расчет И я вам покажу, реально покажу Смотрите, что у меня происходит Пожалуйста Ежедневно стримы веду Подарки из прямых эфиров Сегодняшнее число 13, 13 центов сегодня, Вчерашнее число 3 цента Позавчера 24 число 3 цента 24 число 12 ночи Еще 3 цента 1 цент 23 23 числа еще 36 центов и еще 1 цент. Вот, пожалуйста, это все, что оно дает. Просто нажимайте транзакции, вывод, и вы с не выводились это понятное дело. Поэтому вообще нету ничего сложного. Вы не это понятное дело. Поэтому вообще нету ничего сложного. Буквально. Ну, то есть, я не знаю, почему никто ничего не показывает. Вообще не понимаю, почему никто не показывает. Поэтому этому нет ничего сложного. Поэтому, в этом видео вам я вам показал, как вывести средства. Я вам немножечко сделал, как правильно это все сделать, как раскрутить канал, ну, YouTube, свой TikTok. TikTok сейчас, на TikTok сейчас заработать, ну, очень-очень просто, ну, очень изично, потому что есть люди, которые просто халявщики приходят, а есть люди, которые реально щедрые, могут к тебе зайти, тебе тупо за сутки, ну, то есть за 20 минут скинуть 13 центов, допустим. Это как у меня было, я запустил стрим, буквально посидел немножечко, часик 2, плюс-минус. Ко мне зашел челик, надарил там розочек, на тиктоков всяких, понадаривал эти подарки. Видой у меня суммарно получилось 13 центов. Вот. Просто из-за того, что я тупо сидел, просто трындел, просто ничего не делал, просто сидел, ну, и получается за... За два дня я сидел, ничего не делая. Я так насобирал кучу... Э, пар... Ну как, ну, не... ну, то есть, условно говоря, где за 4 плюс-минус дня. Я так э, набрал, условно говоря, доллар с мелочью. Вот. Это, ну, то есть, я стримил, не стримил уже давным-давно. Вот. Я буквально недавно начал стримить, и вот так вот она появилась. Поэтому, вот такие вот, друзья, дела. Поэтому, обязательно подписывайтесь на канал, если хотите еще больше подобных роликов, э, которым я объясняю, инструктирую, там я не знаю... Фух, э, не знаю, как это правильно объяснить, поэтому обязательно подписывайтесь, рассказывайте друзьям. Если же, чтобы друзья тоже знали и также самое, ну если кто-то не знает, то есть, есть есть такие, то обязательно рассказывайте, чтобы смотрели, потому что нигде в YouTube такого нету, вообще нигде. Никто не обещал, как это делать, никто не знает, что это делать. Я первый человек, который это снял, я вам ну, рассказал, как оно на самом деле есть. Поэтому подписывайтесь, если вы еще не подписаны, и также самое, если хотите больше таких подобных роликов, пишите комментарии, чтобы я знал об этом. Ставьте лукасы, чтобы чтобы я увидел, что вам реально это понравилось, потому что я это экспериментирую данный формат. И я также сам рассказывайте друзьям, если кто-то кто из ваших знакомых не знал, допустим, либо же кто-то хотел начать, но не знает, как бы. Все очень просто. Если же хотите еще подобных роликов, как набрать просмотры подписчиков в ТикТоке, обязательно пишите комментарии, я сделаю еще что-то подобное, еще что-либо то придумаю. Главное, это скажу на будущее, просто следите за трендами в сторизах. Ой, не в сторис, а в стримах. Зайдите на стримы, смотрите, что, что самое больше смотрят. В основном это смотрят либо подарки там раздают, либо же там, ой, там э, это самое, э, взаимоактив, э, взаим, э, взаимные подписки. Вот. Ну, в основном это такое, сейчас, на данный момент пользуется спросом. Вот, поэтому вот такие вот, друзья, дела. Поэтому всем спасибо большое за просмотр, в этом канале Виталий Лайт. Подписывайтесь, ставьте subscribers, красная красная кнопочка, обязательно сделайте с красной кнопочки серенькую, синий они лайк, это самое обычное, и рассказайте друзьям, и поэтому все, на этом я сегодня буду прощаться, все уже о следующих видосах, следующий видос очень скоро, кстати скоро будет резко про э, то, как я установил онлайн, э, 60 человек и... Тем самым у меня надалили много подарков. Поэтому он уже на канале. Он уже совсем скоро выйдет. просто Он уже смонтирован, готовый. Просто висит и ждет э, ваших лайков. Как только набирается плюс-минус 50-20 лайков, я выпускаю. но ну, максимально 50 будет хорошо. Поэтому все. Все молодчики, всем пока. Увидимся. Пошел я монтировать ролик.